Здравствуйте, глубоко уважаемые любители планерного спорта. Не поверите, что сейчас будет. Сейчас мы полетим. Не показать вам эту красоту было бы ну, просто кощунством. Эй! Такой вид раз в жизни и, в общем-то. Посмотрите, какая сейчас длинный. И вот эту С кривским сопротивлением, с этой эй эй эй эй эй Я счастлив, ребята! Просто счастлив. Может это кислород Кто-то подпишал кислород что-нибудь? Не знаю. Но прям хочется остановить это мгновение и... Летать, летать, летать, летать, летать, летать, летать, летать! Летать, летать, летать, летать, летать! Друзья, я когда задумывал канал, я не мог представить, во что это вообще превратится, что э, сначала начальная идея, там, снимать на фотоаппарат какие-то простенькие видео и сразу выкладывать без монтажа, вот вырастет во что-то такое большее. И сейчас это, ну, наверное, уже проект какой-то, то есть хотим ставить камер больше, 3D-камеры, есть идеи поснимать как воздушные путешествия, сделать делать идеи целый цикл учебных материалов таких, чтобы можно было там взять от начала и до конца, просмотреть и, по сути, ну не дистанционно научиться летать на пладине, но, по крайней мере, понять все тонкости этого процесса, и это бы могло сильно помочь в обучении. На все это нужно время, и ну, это самый, наверное, важный ресурс. Ну и, в общем-то, деньги, они как бы есть, но... Вот сейчас задумываешься, вот купить еще, там, еще камеру у нас на хвост, на крыло, потом нужно роутер вроде как ставить, чтобы сотовая связь, перлой, можно было прямые эфиры делать, еще что-то. Поэтому нам на канале включили кнопку спонсорства. Это невиданная штука, потому что подписчиков-то, в общем-то, немного, там меньше 4000 еще, но она уже есть. И написано, что это заслуга, что у вас хороший, позитивный, Хороший канал, то есть в Ютубе присутствует, наверное, какая-то ручная проверка, потому что так она недоступна. Написали, что вам открыли эту функцию, можете пользоваться. Я сначала как-то думал, ну как вот, что, побираться, что ли, как-то, что, я сам не могу. А с другой стороны, я думаю, что вы ведь найдутся, наверное, люди, которым просто нравится то, что я делаю. Вот нравится, вы смотрите ролики, вы думаете, блин, клевый чувак, вообще зашибись, вообще огонь, конь-огонь. И если у вас возникнет в этот момент мысль, а не дать ли ему 2 евро там в месяц на камеры в конце года, так, ну и классно, если у вас такая возникнет идея. С другой стороны, если она не возникнет, все будет как было. Я не собираюсь ни в коем случае делать каких-то закрытых видео, еще чего-то, еще чего-то. Нет. Скажу просто спасибо. Скажу спасибо за хорошее настроение, за то, что... Я делаю свою работу, учить летать моя работа, я этим занимался всю жизнь, но так оказалось, что даже делать фильмы немножко работа, потому что это затянуло, это нравится, нравится делиться идеями, эмоциями, но главное, что на это стимулирует, это, конечно, обратная связь, то, что когда выкладываешь ролик, и людям нравится, видно, ты читаешь комментарии, и понимаешь, что, блин, народ тащится, и классно, это самое главное, а помощь, ну, получится получится нет в любом случае вы смотрите ролики это уже огромная помощь это значит есть для кого снимать самое главное это делать не в стол как я пишу книги там допустим рассказы и так далее их публикую и они сейчас там тонут например в соцсетях то есть их не найти мне есть идея может быть начитать и как-то выложить может действительно издать книжку посмотрим то есть я пока не придумал могу друзья пообещать лишь одно что я и дальше буду все это делать Стараться популяризовать, популяризовать мечту летать, потому что это прекрасно. Чем больше людей узнает о вот этом мире, в небе, о том, как летают, о всей этой красоте, ее можно увидеть, я могу вам ее показать. Я, наверное, сейчас это какой-то даже сверхзадачи вижу. А мало того это добавляет интереса к моим полетам потому что просто летать вот летать ну интересно но потом становится скучно Мне вот я нашел для себя занятия учу летать от этого тащусь прям мне очень нравится а сейчас я еще и ролики снимаю и сначала это было так ну типа там посмотрит кто-нибудь скажет спасибо может там на обучение запишется а теперь это прям ух это прям затягивающий творческий процесс поэтому буду делать это и дальше огромное спасибо к тем кто поддерживает эту идею, смотрит ролики, э комментирует, живет. Я сейчас ощущаю, что это канал уже какая-то небольшая такая семья, сообщество, реально вот, YouTube – это сообщество. И мне было дико сложно на начальном этапе, потому что когда тебе никто не смотрит, ты стараешься делаешь, а тебе никто не смотрит. Ну алгоритмы такие, маленький растущий канал прочее. И вот это вот все демотивировало, я даже просто забивал, ничего не делал, мне было ну, скучно, неинтересно. Но потом вот, друзья, говорят, Игорь, ну старайся, ну вот надо какой-то барьер преодолеть, вот, дальше будет легче. И вот сейчас тот самый момент, когда легче, даже YouTube берет и делает какие-то вещи, которые вот ну, по идее недоступны, он дает эту возможность. Так что, друзья, спасибо э, за большое за участие. Э, будем смотреть видео, будем делать видео. До новых встреч. Э -э -э -э -э! Пишите, что вам снять, что еще интересненького. Вкусненького, сладенького, веселенького. Хе-хе, <смех> а будешь постараться. Кони огни, вот и эй эй эй эй Эй-эй!